Всем привет! Вышел новый Airdrop, в котором раздают пол 170 тысяч долларов в токенах MANS. Монетка есть на CoinGecko, уже торгуется. Полная инструкция и ссылка на сайт для регистрации у меня в телеграм канале. Ссылка на телеграм в описании под видео. Переходим на сайт. Здесь вводим адрес кошелька Metamask. Нажимаем Save. Ниже Задание. С твиттером осторожно. Сюда указываем ваш юзернейм, символом собака. А дальше выполняем задание. Здесь необходимо подписаться. Сделать ретвит. Разместить твит. Все сразу за один день не выполняйте. А Растянить удовольствие. Можно одну подписку. Один ретвит, один твит. И завтра повторить. Кстати, если перезаходить на этот сайт, то задания обнуляются почему-то. Но нажав вот на кнопку, задание, которое вы уже выполнили, ставится галочка. Там, где не выполнили, вот. После выполнения, соответственно, будет галочка уже стоять. Так что это ничего такого страшного нет. Если перезашли, прожали кнопки, поняли, какие задания вы не выполняли, доделали, и на этом все. Пойнты начисляются, вот окошко с поинтами. Телеграм у меня почему-то не получилось. Здесь необходимо указать в группе, ввести точнее, вот эту команду я ввел и меня сблокировали. Короче, с Телеграмм я не разобрался. Дискорд тоже. В общем, что смог, то и выполнил. А это Твиттер. Мест будет 15 тысяч. Шансы есть хотя бы одну монету получить. Я участвую. Полная инструкция, повторю, у меня в телеграм-канале. Ссылка на телеграм в описании под видео. Присоединяйтесь, если есть желание, зарабатывайте. Вот информация по саму дропу. Распределение 15 ноября. Так, а здесь у нас по старту. 25 августа началась раздача. 1 октября, скорее всего, завершение. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.